Привет, с вами Лев, и сегодня я поиграю в симулятор Гинча на хайпикселе. Да, это новогодний режим, и в принципе давайте я сразу же буду нажимать. Это что здесь происходит? Что-то голем кого-то тут пинает. Где? А, вот он, да <смех> Симулятор клинча, короче, вот Видите, у меня такая вот морда Ну что ж, сейчас я буду ловить подарки И попробуем реально здесь Интересно что-то сделать Поиграть как-то Так, отлично, все, игра началась Я быстренько сейчас собираю подарочки В принципе, это суть режима этого, да И будем пытаться Занять первое место, потому что я Самый лучший клинч, да, я могу Украсть эти подарочки и, в принципе, спокойненько, даже как-то не это самое, не паниковая, ничего такого, потому что времени полно. Эх, так, все отлично. Ну, высоко просто был. Ничего такого, да. Так, все, даже видите, музыкальное сопровождение, потому что все спокойненько. Я не паникую. Просто играю, просто собираю, ничего такого. Ой, блин, догоняют, твою мать. Быстренько, быстренько, быстренько. Подбираем эти подарочки, потому что. Сейчас догонят твою мать. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ты где, где, где подарки далё люди? Лю, лю, лю, лю, лю, лю. Иди от, оттуда, отсюда. Твою мать, ещё надо идти, этаж пошёл. Да быстренько надо отсюда валить тогда. Куда иди? О, подарки, подарки нашёл. Все, все, я не паникую, все хорошо. Быстро надо догнать, потому что они офигели, Вы Увидите то, что там место какое блин уже Втор на втором месте я, я так я, я не позволю. Я не позволю, я буду на первом месте, я самый крутой. Самый крутой ловец подарков. Ой, еще на улице нужно сколько. Раз, два, три. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, еще есть. Но ну, видите, я на первое место спокойно выхожу, даже не паниковая. Вы что думаете? Я спокойненько как-то вообще не паникую. Везде, видите, по подарочку сразу находится. Да, прикольно. Прикольно, да. На самом деле, если говорить честно, я уже на Хайпикселе не играл месяца три, наверное. Э -э, ну, я так заходил чуть-чуть, но ну как бы сам уже и не играл. То есть, я как-то так чуть-чуть зайду там, но это как бы фигня, да. То есть, так-то в основном я э -э, занимался какими-то другими вещами. Либо был занят, либо делал какую-нибудь сборку. Ну, то есть, просто играл на новых версиях. А так, на Хайпикселе я действительно уже очень давно не играл, Да. Uh, ну и, в принципе, что еще могу сказать? Да, как-то немножко по-новому, что можно так сказать. Особенно я уже отвык от старой версии, вот этой 1.8.9. И я вижу то, что мне скоро будет жопа. Потому что осталась минута, а я почему-то не на первом месте. Это что такое вообще? Это как так-то вообще? Я вижу подарок. Подожди, подожди, я сейчас прыгну. Uh! Uh! Uh! Все отлично. Блин, зачем я такие звуки сдаю странные? Ладно. Опа да прекрасно короче это просто безумие какое-то все я не хочу ничего да короче можно представить то что эти подарки это не иди отсюда его красавчик он ушел да. так а как а как а как не понял. один хотя бы смог ладно блин я сейчас догоню его О, я сейчас догоню его наверное а, не наверное я сейчас догоню 20 секунд целых есть Твою мать, быстрее, быстрее, твою мать. Быстро, один, пожалуйста. Лев, лев, лев, лев, лев, лев, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Есть. Все, первое место. что я боюсь? Я чё Все, изи. Изи называется, ребята. Изи, все. Четко. Победа. Четко. Первое место. Красиво. Как и говорил, главное не паниковать. Я не паниковал. Вообще, ноль паники. Вообще, э -э сердце не бьется, ну, бьется, ну как бы в ритме, все как надо. Вообще, чтобы эффективнее играть, там какие-то лохи попались, да, здесь, возможно, будет поинтереснее. Поэтому нам надо сейчас какую-то тактику. Например, я хочу, э я хочу подумать о том, то, что я хочу подумать, допустим, в этих подарках что-то действительно интересное лежит. Например, какой-нибудь, не знаю, телефон, наушники, какие-нибудь. Что-нибудь такое, да. Так, отлично. М допустим, я уже два подарка нашел, и там в них, например, какие-то. Э -э ну, что там может быть, не знаю. А что там может действительно быть? Допустим, в этом подарке лежит какой-нибудь, ну, лежал какой-нибудь телефон, да. Я его еще не распаковал, но, ну, допустим, он там лежал, да. Поэтому я быстренько, я, мне нужен нюх на подарке. Тут ирод побежал. Я нюх на ивода включил. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо, нам надо сейчас включить нюх на подарки, а не на иродов, поэтому, поэтому, блин, что-то, я даже не на третьем месте, у меня 7 потоков найдено, это что такое, это что за проклятие, люди, вы видите то, что я даже не останавливаюсь, я, я, я не понял, не, не, не, вот сейчас действительно паниковать надо, потому что что-то такое, не занять третье место, да это я вообще лохом буду. Каким-то оп-оп-оп, подарочек, подарочек, оп-оп, подарочек. И что можно было на карту смотреть, но я что-то вообще не смотрю на нее никогда. Да, ну потому что я и так первое место всегда занимаю, да. Это сейчас что-то не повезло. Блин, что-то я, я, я, я не могу подарок найти. Блин, что-то я паникую, вообще капец. Конечно, как тут не паниковать? Даже третье место занять не могу, блин. Это же вообще, блин, поржать просто надо мной. Сейчас все ржать будут, потому что... Что это за глинч такой, блин? Он... Я даже зеленый, а не фиолетовый какой-то. И не могу найти подарки, блин. Вообще офигел. Четыре из подарков. Блин, я даже не на третьем месте. Ну, что это такое? Короче, надо стремиться на второе, значит я буду на третьем месте. Да, если стремиться ко второму, значит буду на третьем. А если буду сниматься к первому, буду на втором месте А если буду на нулевом месте, то может быть и на первом Если это так работает, то это вообще прекрасно Так, подождите Сколько времени? Минута осталось Твою мать У меня 14 подарков, где подарки, вообще не вижу Кто их собрал? Вообще не вижу Я не знаю, может быть у меня что-то со зрением, я не вижу их Может они здесь? А, ну-то они есть Да, парочка так, ну блин, я пока дошел до 17, там уже чувак-то на 2 Ну это как-то. Как-то вообще грустно. 50 секунд, ну это фигня, блин. Это какая-то фигня, ребят, это все подстава, это не я играю. Это вы видите игра другого чувака. Это лоха какого-то, видите? Моего противника. А, я-я, лагает еще, это, это все, это компьютер лагает, видите, да? Да что такое, блин, 5 подарков хотя бы на третье место, ну это, блин, вообще. Нет. Не надо. А, -а, а Чтоб тебя. Чтоб тебя, огонь! Я гаю, гаю, гаю. Аю, аю. Гаю. Ёпта. Что происходит? Нет. Это... Нет. Нет. Нет. Не гляди танцпанаку всего. Нет. Пятое место. Это просто... Офигеть! Я не знаю, как это сказать. Это просто что-то с чем-то. Это, ребят, не я играю, да, это не я. Да. Вот, а это уже я. Сейчас будет первое место. Блин, игроки вышли еще. Надеюсь, сейчас какими-то профессионалы не зайдут, а то это вообще будет плохо. Так. Все, погнали, погнали. Ран, ран! Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Подарок! Нашел! А-а-а! Он на меня залез! Подожди! На первый этаж он залез, в этот дом зашел. Давай. Так, сколько первое место, все четко. Я, а что я паникую? У меня тактика появилась. Я тогда не играл. В прошлой катке это была не моя катка. Чтоб тебя, блин. Вообще не моя. В том плане то, что это не, не я играл, я сидел, чай пил. Да. Не докажете? Да. Так, окей. Ух ты, а что я так много подарков? Вы заметите, да? Я надеюсь, вы от моих вот этих эмоций, блин, не не выключите видео сразу, потому что, блин, как-то это грустно будет, да Все-таки у нас новогоднее настроение, вот я и подарочки ловлю, да, тут Да, я гинч, я ловлю подарки Это на самом деле я вам буду раздавать, это всего лишь игрушечные подарочки Но, когда ты их переводишь в реальную жизнь, да, то они становятся реальными Боже мой, это так странно сказал, блин Да. Да. Да. Так, ладно. Э, э, э. Так, Где? Где подарки опять? Чтоб тебе 20 место. Не надо, не надо. Но, но, но. Но, но, но. Не надо. Не надо. Не надо. Нет. Да ты твай. Легенды. Е. Тима блин. Где? Кто? Когда... Где, когда, что, где, когда Я не понимаю, реально, где, что Там чувак я видел Опа, один подарок Мне так поможет он вот Действительно, блин, вообще Но это не я играю, аю Я врезался в боях Так, я догоняю второго чувака Это хорошо Так, давайте, короче, сейчас будем Искать подарки с Айфоном э, 12 Да, так он мне нахрен не нужен Но, допустим, он мне нужен, да так, допустим, допустим, допустим, я бегу. Да, я, наверное, какой-то странный человек, айфон 12 мне не нужен. Вообще никакой айфон не нужен. Память мне нужна в телефон, а не айфоны ваши, поняли, да? Память нормальная, 500 гигабайт надо. Где реально подарки, что-то под елочкой один. Там айфон был, еще, это просто бутылка была. Так, отлично, опа, я догоняю, ее, красавчик. Я догоняю, я четко все делаю, лично. Блин, ну 50 я точно не осилю, ребят, это, мне кажется, уже столько подарков нету на карте. Возможно есть, но как бы пока ты это добежишь, там уже другие соберут, и просто на все не хватит догнать его. Да, мне кажется, их всего штук, наверное, 150 на карте. Просто чисто хожу гуляю, и, и я не знаю, я пытаюсь, но я ничего найти не могу. Не могу и все. Да. Это очень-очень грустно. К сожалению, заканчивается игра. И я на втором месте. Да. Как-то так. На да, второе место. Я не знаю, что сказать. Обидно немножко. Обидно. Но в любом случае второе место. Пятое место. И, по принципе, первое место. Получается, первое, пятое и второе. Ну, знаете, ну первое место я вообще давно не получал за этот режим. Э, да, в принципе, этот режим, он как бы... Так, это чё? а это что? А, а как мне понять, где я иду? типа? Э, что такое? Не понимаю. Так, вот-вот. А тут... Я не понимаю в этих точках. Это очень сложная карта какая-то. Мне проще вот так побегать, знаете. Это когда подарков не останется. Тогда уже можно действительно что-то поделать. А пока они есть, надо просто ловить их. Оп-оп. Так, а тут хера нет. А, зато тут есть. Э! -э, -э, -э! Уйди, егод! Уйди! Я лечу вниз быстро. Так, выход, выход А, блин, зачем мне этот выход? Для чего? Есть подарок. Картина не подбивается, хорошо. Вообще прекрасно, да? Так, ну блин, ну что делать-то, блин, что то подарки у меня не очень хорошо пошли, допустим, есть вот так вот, вот так вот, по-моему, раньше можно было кидать снежки или яйца, что-то можно было кидать, чтобы ты замедлился, но сейчас такого нету, но на самом деле, наверное, даже плюс в этом есть, хотя, знаете, борьбы вообще никакой нету. Как-то даже скучно что ли. не то, что скучно, я наоборот, блин, паникую, пытаюсь первое место занять. Потому что пока я занял 20, это не значит то, что я э, все, первое место окончательно и надо просто по чуть-чуть собирать. Я не думаю, что так все просто. Скорее всего, сейчас надо собирать достаточно много подарков, пытаться. То есть штук сок соберу, и тогда уже можно немножко расслабиться. Блин, подарки кончились. Так, на карту смотрю. Так, где, где? Кто? Когда? Видимо, наверху. Я не знаю, как эта карта работает. Уж извините. Не знаю, и Как она работает? Что она работает? Вот там что-то есть? Один. Ну ладно. Вроде одного уже. Ну и где? Это маяк. А, собственно, и где подарок? Что за бедятина, блин? Что за карта, блин? Подкинули какую-то, блин. Мне обманщики, блин. Так. Отлично, блин, чтоб тебя. Что за фигня происходит? Опять я здесь уже был. Можно сюда скрыгнуть. Я думал, что здесь уже тоже все обокрали. Твои, блин. А, есть один. Прекрасно, блин. Я уже на третьем месте. И как бы я очень сильно отстаю. Называется пытался тут какой-то тактикой. Пытался тут все, все самым крутым быть, блин. Но, как видите, у меня, к сожалению, этого не получилось, да. Но, но... Подстраиваться не будем, потому что в любом случае украденная там вам пойдет, там как бы, или себе, мне, там, да. Третье место. Ну, в принципе, сколько у меня? Сколько? 32, ну знаете, тоже неплохо. 32 тоже на дороге не валяется тоже неплохо достаточно да ну что ж ребят надеюсь вам такое понравилось в принципе подписывайтесь на канал ставьте лайки всех с новым годом с наступающим да и в принципе уже в новом году я собираюсь действительно начать часто стримить потому что ну последний стрим был пять месяцев назад чтобы вы понимали то есть время пролетело я так давно уже не стримил, я на самом деле хотел хотя бы раз в месяц для начала стримить, а потом уже начать почаще, но как видите, вообще один раз постримил и все, и забросил. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Да. Если вам это дело очень понравится, то я возможно сыграю еще Santa Size. Да, это как Hypixel Size, но только Santa Size. Он, по-моему, еще даже интересней. Поэтому, ребята, в принципе, все зависит от вас, да, в принципе, возможно, будет на стриме проходить это все дело, возможно, еще что-нибудь, ну, короче, как получится, да. Всем спасибо, пока-пока и удачи, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.